Всем привет, с вами Макс Ряпьев и сегодня мы находимся с вами в первой береговой линии в Анталии и здесь мы с вами будем рассматривать вот этот замечательный дом Это элит-класс, и он действительно соответствует этому названию. Потому что здесь у нас огромная территория в виде вот такого количества бассейнов. точно есть такой перетекающий здесь. И внутренняя территория самого дома действительно потрясающая. Плюс располагается он в действительно хорошем месте. То есть мы здесь выходим с вами и сразу оказываемся на море. И контингент у нас здесь собирается соответствующий. Поэтому предлагаю вам пойти посмотреть инфраструктуру. А потом мы с вами посмотрим здесь три квартиры, которые вы можете приобрести. Здесь вот, Алик, кстати... Дом подходит под гражданство, поэтому если вы хотите гражданство Турции, то вот вам лакомный и эстетичный кусочек, который вы можете купить и стать гражданином Турции. Пойдем смотреть. И мы с вами оказались на ресепшене, и он действительно приятный. Во-первых, здесь вас встретят, вы сюда можете подъехать, вас высадят, и вы пройдете уже в свой апартамент. Зона такая ожидания, либо просто посидеть, чашечку кофе выпить. Здесь вы можете спуститься к бассейну, где мы только что с вами были. И в этой части ребята уже... Поставили вот такую вот елку. И здесь расположена такая небольшая кофемашина. Тем не менее, сам по себе комплекс действительно хороший. Пойдемте, я вам покажу, что происходит внизу. Потому что внизу у нас сформирована именно такая зимняя инфраструктура. Бассейны, спа, фитнесы и так далее. На нижнем этаже у нас представлен вот такого размера спортивный зал. И сначала мы с вами зайдем в бассейн, я покажу, как выглядит он. Это детский, для того, чтобы ваш маленький ребенок здесь вот барахлался. А это взрослый. На тот самый момент, когда на улице непогода, вы спокойно можете в нем поплавать. При этом есть какие-то зоны вот здесь вот чилаута, То есть можно расслабиться, полежать, на книжку почитать и так далее. А с этой стороны, как я уже говорил, есть еще и спортивный зал. Выглядит он вот так, там занимаются люди, мы не будем туда заходить Просто так вот бегленько его посмотрим А в этой части у нас расположены именно зоны отдыха Вместе с сауной и хамамом То есть здесь также можно полежать, порелаксировать Здесь можно сходить в сауну Вот такого она размера Здесь паровая комната Она сейчас отключена немножко И за этой большой дверью расположился большой хамам Хорошая, да, внутренняя инфраструктура? Перед тем, как мы с вами пойдем смотреть квартиры, я хочу вам сказать, что абсолютно каждой квартире в придачу идет два парковочных места. То есть вам не нужно заморачиваться, куда поставить своего железного коня и как его спрятать от солнца, от дождей и еще чего-нибудь. Парковка уже включена в стоимость. А теперь пойдем смотреть квартиры. Очень правильное решение с панорамным лифтом, что ты поднимаешься, охватываешь всю свою территорию и смотришь на море еще при этом. Территория действительно неплохая. Места общего пользования выглядят вот так. Они все аккуратно сформированы, нет каких-то кричащих оттенков. И ты понимаешь, что ты сюда пошел не какой-то комфорт-класс, а в реальный вид. Все аккуратно подсвечено и выглядит современно. Это первая квартира. У нее общая площадь 190 квадратных метров. И она двухэтажная. Мои любимые. На первом этаже, значит, вот такая вот большая кухня-гостиная. При этом кухня немножечко отзонирована от общей части самой гостиной. То есть вы здесь можете готовить, тут у вас будут храниться продукты. Это все, если вдруг надо. Вот так вот закрывается, никаких запахов, ничего. А здесь у вас именно большая часть, где вы поставите какую-то большую плазму себе, какой-то удобный диван с массажем и так далее. Также отсюда у нас открывается вот такой вот выход на балкон. Тут немножко ребята, правда, делают... То ли ремонт, то ли что, но море отсюда видно Конечно, они нам немножко мешают, но тем не менее Территория вся зеленая, но мы сейчас с вами спустимся еще снизу Все посмотрим Система центрального кондиционирования На полах у нас паркет Здесь вот таких вот два санузла К сожалению, в квартире просто выключен свет И не получится вот так вот показать вам ее именно со всем освещением Но тем не менее, я думаю, вам будет понятно Это гардеробная Большая, хорошая, вместительная То есть все здесь у нас есть вот так это все выглядит пойдемте на нижний этаж посмотрим как выглядит у нас там этаж спален мне на самом деле всегда нравились вот эти двухэтажные квартиры потому что плоская она как бы есть у всех а вот двухэтажная в ней есть какая-то своя изюминка и именно интерес ее. и вот значит здесь у нас две спальни одна вот такая Здесь у нас формируется зона гардероба, то есть можно прям модульную систему туда сделать, выход на балкон. Вторая спальня выглядит у нас вот так. Какая из них мастер, на самом деле, очень сложно определить, потому что ни в той, ни в другой нет санузла, но, тем не менее, они две одинаковые полноценные, две с балконами. И вот с этой стороны у нас расположен санузел именно на две эти спальни. Вот так он выглядит, а здесь у нас такой шкаф для стирки. Вот. Квартира на сегодняшний день стоит 900 тысяч евро. На сегодняшний день, пока снимается это видео, курс, конечно, скачет. Возможно, когда вы будете смотреть это видео, курс будет другим. Поэтому пересчитывайте на день, когда вы будете это смотреть. И выйдем с вами на балкон. Блин, ребята, конечно, своей сухой стяжкой немножко мешает. но тем не менее, здесь у нас установлено двойное стекло, для того чтобы никто никуда не упал, но еще и зогнуто. И даже с первого этажа у нас видно море и лужай. На мой взгляд, действительно, за эту инфраструктуру, за первую береговую линию в Анталии как бы, цена вполне себе адекватная. Так что можете рассмотреть эту квартиру. Но это еще не все. Пойдемте, покажу еще одну, другую. Это, господа, уже квартира повнушительнее. Просто посмотрите, что она окнами этими смотрит на море, а вот этими окнами смотрит на горы. При этом у нее больше террасы. Ну, на самом деле вид, конечно, очень крутой. Вот она, в принципе, набережная Конья Алты. И здесь у вас тут же начинается пляж. Вот эти ребята, которые нам мешали, как раз они сейчас на перерыве позволят нам это снять. В общем, большая кухня-гостиная. Кухня также отзонирована. Вот такой вот частью. И очень круто, что все сразу сформировано. Что не нужно ничего докупать, ты просто сюда заезжаешь и живешь. Но размерчик, конечно, прям внушает. Вот здесь вот какой-нибудь диван бы у вас стоял теле где-нибудь тут висел и вы на море смотрите кино смотрите крутое решение здесь санузел и небольшая такая гардеробка но пойдемте с вами вниз потому что снизу у нас расположены три спальни вообще квартира имеет площадь 226 квадратных метров стоит она на сегодняшний день миллион 700 евро и она действительно стоит их день это мастер спальня большая здесь вот размещается ваша кровать прикроватные тумбочки и так далее и у нее есть собственный санузел. Вот так он выглядит, хорошего размера, все в нем есть. Дальше есть у нас еще один санузел на весь этаж. Вот так, вот включу, чтобы было видно. Сушильный, вот такой вот истирочный шкаф. И с этой стороны у нас расположены еще две спальни. Вот в этой части я бы, конечно, себе кабинет бы прям сделал. Ну, это спальня, то есть сюда размещается двуспальная кровать, у вас всего таких два окна, плюс такая большая терраса. И еще одна спальня, потемнее, также с выходом на балкон. Но темнее она не потому, что она сама по себе темная, а просто потому, что ее наполовину закрыли. Так вот, на сегодняшний день, как я уже сказал, эта квартира стоит миллион семьсот евро, площадь у нее 226 квадратных метров, три спальни и одна большая кухня гостиная, и вот такой прямой вид на море. Но территория действительно хорошая, и вы находитесь прямо в центре инфраструктуры. Вот то самое чувство, когда вышел до моря и дошел. Причем просто через дорогу перешел. Крутое решение. Но эта квартира уже, наверное, самая большая. Здесь 460 квадратных метров. И как только ты оказываешься на ее пороге, у тебя открывается просто бомбический вид на море. Сейчас вы это все увидите, потому что камера, конечно же, все не передает. Но, тем не менее, ты выходишь на свою террасу, и у тебя вот такие виды. Как вам? Горы как на ладони. Море тем более. И ты еще во всей вот этой центральной инфраструктуре. Террасы просто огромная. Но на самом деле площадь самой квартиры 300 квадратных метров, а общая площадь 460. И вот смотрите, значит, у нас здесь вот такого размера большая кухня-гостиная. Тут напланировать можно что угодно, я даже вам не буду это говорить, но Ваш любимый и удобный диван, который вы себе закажете, здесь разместится. И вот такого размера кухня. Не обращайте внимания на то, что здесь некоторые детали интерьера лежат. Просто она еще чуть-чуть не доделана. Но основную концепцию вы понимаете. В квартире, как я уже сказал, 4 спальни. И мы сейчас с вами их по порядку посмотрим. Здесь у нас находится прачка. Вместе с местами там хранения чего-то там такого. Прачка и сушилка сразу это мастер спальня, большая, со своим санузлом, все как положено. Здесь у вас гардероб вот такого размера. Мне кажется, что сейчас девчонки просто лайк поставят этому видео за это. И здесь у вас основная часть именно спальня. Также очень приятное вид отсюда открывается, смотрите на горы и на море, вот такой вот боковой. Там, кстати, уже даже снег, смотрите, лежит или что-то на него похоже. Я сейчас думаю, ребята, которые в Анталии долго живут, меня в этом поправят. Это была первая спальня, мастер. И мы с вами идем в остальные три. Они находятся в этой части. У них здесь вот такой вот санузел на все три спальни. И первая часть выглядит вот так. С собственным санузлом вот это, а вот те две без. Вот это небольшая. Я бы на самом деле сюда бы кабинет поставил. А здесь бы разместил бы как раз наверное, какую-то детскую, потому что отсюда есть еще и выход на террасу. На террасе можно сформировать какой-нибудь... Тут здесь на самом деле много, что можно сформировать, я даже не буду вам говорить. То есть вы сами уже там додумаете. В общем, эта квартира на сегодняшний день стоит 3,5 миллиона евро. И я думаю, что исходя из видов и всего остального, вы понимаете, что она того стоит. Но предложение реально очень красивое, эстетичное, вот прям... Чтоб я так жил тоже. Ну вот, господа, вы посмотрели три различных вариантика. Еще раз напомню вам, что мы находимся в первой береговой линии. Вы как бы, в принципе, это и так уже видели. Комплекс с бассейном, с внутренним бассейном, с фитнесом, с хамамом, с сауном, со всем, всем всем И здесь еще раз напомню вам, что вы можете приобрести квартиру под гражданство. Поэтому ссылки указаны внизу в описании к этому ролику. Звоните, пишите, и наши специалисты помогут вам здесь приобрести эту недвижимость. С вами был я, Макс Репьев. Вам всем удачи, всех благ и пока.